Всем добрый день, меня зовут Орлов Игорь. Совсем недавно я проходил круг мастеров 2020 у Киры Соболь и выражаю ей огромную благодарность за проведенную работу со мной. У меня колоссально изменилось состояние организма, легкость, сила, кожа стала мягче, чище. Я стал видеть многие вещи. Совершенно по-другому изменился взгляд на окружающий мир, на слова, которые мы говорим. И еще раз я благодарю Киру Соболь за проведенную работу. Это было мега классно, просто супер.